вопросы о показаниях и прочее а как себя вести когда вот тебя обвиняют или тебя привлекают по уголовному делу и приходит такой добрый разумный нормальный офицер индивидуально все все абсолютно индивидуально я никогда не дам совета там уходить на досудебное соглашение либо обратно биться до последнего исключительно все индивидуально ну скажем если ну возьмем ситуацию вот с парнем чеченцем который там бился с сотрудниками полиции а, вот да. у него камеры добрые люди его поснимали на видео ну, выложили в интернет ну вот он состав преступления казалось бы ну с судейской точки зрения вот он за что задержан понимаешь понимаю за что за сопротивление сотруднику полиции. Отчаянная драка с Амоном на Пушкинской площади 23 января быстро разошлась по сети. Главного фигуранта этого видео чеченца Саид Мухаммада Джумаева задержали. Следственный комитет по Москве сообщил, что парня нашли в Псковской области и привезли на допрос в столицу. Ну, либо возьмем ситуацию, когда вы действительно там, обозлившись, взяли биту и пошли лупить витрины магазинов. И вот оно, видео, вот вот вы, именно вы ага. идете, вы еще потом там подошли к камере и паспорт туда показали. Ну, бывает, тут вот в ярости вот так вот все сделать. А. Сказали, Это я привлекать меня понимаю. к ответственности. Но ну что после этого не признавать вину? Я не могу такого посоветовать. Ну, не знаю, можно там что-то придумать, но, может быть, стоит в этом случае как раз и подумать о судебном соглашении. Все уже вот на лицо, все уже сделано. когда у вас есть, там, быть привлеченным по 212-й, там, массовые беспорядки. Либо уйти... По, там 318 что менее гораздо менее тяжкой там по части 1 -й. но у вас просят давать вот ну и при этом у вас тоже зафиксировано что вот вы взяли и ударили битой полицейского по шлему бита сломалась из-за это этого и статья вот я легче чем да, да, я то, есть, в, ну, то есть у вас массовые беспорядки там тяжко либо что-то там серьезное либо вот у вас статья которая по которой вы в средней тяжести и вы уйдете на условный срок вот ну выбирайте защитником кто это у нас уходил ударив битой полицей? на условный срок. Но я говорю, что теоретически здесь будет возможности гораздо больше, чем там. Вот и здесь защита должна думать, что делать. в общем, лучше, чтобы этим опять же занимался Иван Иванович, правильно, а не я. Потому что я сижу в СИЗО, мне страшно холодно. Кстати, у меня болят зубы. Один зуб заболел. Что делать, да? Если какие-то медицинские... Если вы в политическом активизме, у вас должны быть здоровые зубы. Доверенность, соглашение с адвокатом. Зубы в СИЗО это огромная проблема. Огромная, колоссальная зубы в тюрьме колоссальная проблема. В тюрьму надо попадать со здоровыми зубами. А что сделать, если вот что-то сильно произошло? Например, несмотря на все свои теплые одежды, в СИЗО ты как-то очень сильно что-то застудил, не знаю, у тебя минингит или какая-то экстренная такая медицинская менингит. ситуация? Ну, ну, ладно, минингит, просто месячных достаточно. Мне ну кажется. да, что это... делать? Страдать? Страдать. Да. Все по классике. То есть никаких других вариантов нет? Ну, пытаться чего-то для себя добиться, где-то на что-то что-то обменять, что-то выпросить, кого-то уговорить, ну и страдать. А можно выпрашивать? А если вот как раз придет вот этот офицер с добрым интеллигентным лицом? Не верни больше, не, не проси. Да, и скажет, ну, что же вы так мучаетесь? Зачем вы вообще не принадлежите к этому? Зачем же вы так убиваетесь, вы так не убьетесь? Да, например. Ну, просто расскажите, как было и кто еще вот рядом с вами бил битый полицейских, и давайте мы вас просто домой отпустим или дадим вам один год условный, гуляйте, видно, что вы нормальный человек, меняемый, никак эти сумасшедшие. Таких, по-моему, не бывает официально. Не советовал бы, потому что отношение к людям, которые используют там явку с повинной, либо досудебное соглашение, либо особый порядок, для того, чтобы сдать кого-то другого, оно даже в самих органах такое, ну, как к отбросам. И я знаю массу случаев, когда люди, которым обещали такое, давали показания, по сути, своими показаниями топили других и получали сроки гораздо выше, чем те другие, которые бились до последнего. Еще раз говорю, вот этот особый порядок, явку с повинной, судебное соглашение нужно использовать для того, чтобы каким-то образом э, улучшить свою собственную судьбу, если иные варианты невозможны. Все, больше никак. Ну, это звучит как формула. Давайте еще раз повторим. То есть это все хорошо в рамках попытки улучшить свою судьбу в случае, если другие варианты улучшить. Невозможно. Судьбу, И не, не затрагивать судьбы других. Ну, потому что тогда ты фактически, правда, попадаешь в касту непри неприкасаемых. И мы, То есть мы нет знаем, какие случаи. Да, мы знаем. И не верить в этом случае, если ты вдруг ищешь. А да, вообще никому верить не надо. То есть вы приступили. Ну если вы приступили порог тюрьмы, верить не надо вообще никому. Вообще. Просто вообще никому. А этим, как они называются, камерника. Никому. Вот эти первым, кому не надо верить. Первый, кому не надо верить. Вы удивитесь потом. Очень. Через какое-то время. Если повезет, удивиться еще. Если вы получите доступ к тому, что про вас там написали и рассказали. Если вы сумеете получить доступ. А как выжить вообще в тюрьме? Чувак, привет. У нас порядки тут такие-то, такие, -то, такие -то. Беги вперед, давай газуй, мы с тобой будем дальше свергать режим этот ненавистный. Вы не видите никаких личных бесед Не говорить о частных вещах О семейных, о личных, сексуальных Ни в коем случае, вообще ни в коем случае То есть какой-то смолток в джунглях Жить моментом, выживать в моменте И вы удивитесь, как вы быстро привыкнете